Капец, какую машинку я купил, просто жесть. Миллион просто в мусорный ящик. Это ж какая дикая жесть, на такой тачке ездить. Оу, oh, хеллоу. Привет, офицерка. ты чё тут забыл? Я забыл тебе отдать мотик, давай. Да бери ладно, его это... и прокачивай! Это, это мне серьезно? Хватит Супер. ездить на том металлоломе. Слушай, да я думаю, что действительно такой мотик будет лучше, чем вот эта машина. Ну, ты, короче, ее тоже забирай тогда. Съезди и забери свой мотик. Поедем тогда на арену всех крошить. А я пока поеду прокачаю этот мотик по полной программе, чтобы он был прям мощный-мощный. Ну, посмотрим, что получится из этого всего. Быстрее таймера 2. За годы, проведенные дома на диване, вы научились одному. Нет дедлайна, нет мотивации. А если добавить дедлайну пару кило взрывчатки, дополнительные секунды за пройденные точки, бонусные очки за акты насилия и миллионную аудиторию, продуктивность подскочит до небес. Ну что ж, битва на арене началась. О, У нас таймер. Да. У нас взрывчатка. И куча оружия. Что из этого получится, очень интересно. И два противника. Да. Мы получаемся в команде с офисергом такой. О -о -о. Ну, импровизированный. Опа, так. опа, опа. Потихонечку. Ага, тут еще... Ёх. Так. Мы в разные стороны погнали однакось. Да? Слушай... Опа, а где тут. Где точка? Я не понял. Так, ну я за чувачком гоняю. Походу, чувачок, вот, ты знаешь, что. Я это. того чувачка убил. Нифига ты даешь. попал у него. А, так это у нас ты. Это я, чувачок. Не-не-не-не-не-не-не. Я в тебя стрелял, но я тебя не убил. А тут есть еще один. Жестко Дики. ты того убил. Да, я думаю, мне все-таки помогли как-то. <свист> так, перезарядочка. Ускоряемся. Секунды дают. Какие-то секунды дают. Прикольно. Так, слушай, ну у меня полминутки осталось. Так, меня тоже стрелять начали. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где, где, где оно? Я, я ее увидел. Стоямба. Оп. Так, так, так, газуй, газуй, газуй. Полетели вверх. А, она не вверху. Отлично, я убил, чувака. Да, Савчик. Так. Ух. Так. И он выпал из гонки. У нас осталось с тобой только. О-о-о. Только чувствую, я все-таки сейчас рванул. Ага, да, я рванул. Жесть. А у тебя все-таки осталось время еще, да? Ага. Uh -huh. Ну совсем чуть-чуть. Ну вот пока ты собирал чекпоинт, получается, я гонялся за тем чуваком. Ну, грубо говоря, команды ты мы заняли? Берем. Yeah. Но uh -huh. все-таки Фессарк меня обогнал, пока я парился с чуваком и пытался его уничтожить. Битва на арене быстрее таймера 2. На самом деле так, если вы станете первым, вы станете победителем. Все машины заминированы. Трибуны Ревут Л. Так. Летим дальше. Пока. Так, секунду надо получать Аккуратно Где там у нас Точечка Блин, я не могу понять, где она. Она, походу, тут Пиндец, блин И, -хо -хо. так, аккуратно, блин, пять на эту платформу ехать. Так, теперь я второй, блин. Аккуратно. Ускоряемся. Wow, Whoa, yeah, мы сделали это. Мы финишировали первым. Взяли новый уровень. Ну что ж, если вам понравился данный видосик, то обязательно поставьте лайкусик, подпишитесь на канал, напишите в комментарии и прожмите колокольчик. А с вами был Фисерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока!